По вашему вниманию Индийский мотоцикл Баджадж Avenger Модель оснащена двигателем 220 кубических сантиметров Здесь система Twin Spark, то есть две свечи Одна свеча И с другой стороны Другая Двигатель с масляным охлаждением Вот а также стоит коробка пятиступенчатая, механическая. Первая вниз, остальные вверх. Спереди вилка телескопического типа. Тормоза дисковые фирмы Brembo. Сзади установлено два амортизатора и барабанный тормоз. Установлен глушитель с резонатором Вот резонатор Работает он мягенько Установлено на баке сразу датчик топлива, датчик положения нейтральной передачи и заряд аккумулятора. Спидометр находится отдельно вот, на руле. Отличное освещение, так же самое оно работает от двигателя. Задний стоп-седний. Есть спинка для заднего пассажира. Он двухместный, полноценный мотоцикл.